Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Фруикс, и сегодня у нас обзор мода Miraculous Ladybug, обновление 1.2.0 И это обновление должно быть большим, ну, по крайней мере, должно было быть в итоге у меня так это, этот месяц был слишком нагруженный. Это 9 мая, это 1 мая, это куча конкурсов с 1 по 9 мая. Потом у меня были... А, ну потом я снимал и делал мод. Потом я уехал в Тюмень, и вот приехал с Тюмени... Заболел, лежал с температурой 38,9. Сейчас, сейчас хотя бы температуры нет. И надеюсь, ее не будет. Да не будет ее. Температура за горло держится 3 дня. Уже 3 дня прошло, поэтому я уверен, что температуры не будет. Поэтому все будет хорошо. Мне остается вылечить горло. Горло. Кашель. И... Как его зовут-то? не вспомню а, насморк вот ну давайте перейдем к обзору а, что добавились в этом обновлении во первых добавились кольца из них работают не все так как у меня не было времени делать силы мало времени мне было на делание мода. я даже скажу примерно сколько ну вот с 1 по 9 за все занято. А потом 2 дня, вот я 10 дел, 11 я уже собирался в Тюмень, как бы и раньше ложился, потому что она была в 6 утра вставать. Э -э, в 5, потому что в 6 выезд у нас был. Вот. Э -э, потом в Тюмень, Тюмень, Тюмень. В итоге я мод начал делать только... А, во вторник один раз сделал да нет нет потом я приехал с тюмени вот сейчас заболел и вот двадцатое число как бы поэтому было мало времени но <coughs> может быть что-то успею за день хотя с моим состоянием я <coughs> думаю что не успею. Глад силы это козы нет этого есть сила она и работает ай давайте ударим ну, все он как бы парализован кстати вот такой есть баг типа можно выдать много смотрите но при ударе ой надо сделать что при ударе уничтожались все ага. но если выбросить кольцо передать то <coughs> веном и пропадут ну не работает это не работает вот это тоже это тоже тоже тоже тоже кольца считайте просто для декорации как говорится эти кольца были добавлены в прошлом это кольцо я Ой. кольцо явно добавляется а здесь пока ну, менюшка есть но силы пока нет потому что я ее хотел добавлять и тут в Тюмень уехал а... Из ком я больше вроде <связываю> вроде ничего не добавлял. Дальше перейдем к леди Бак. Ее пофиксили уже, я уже фиксил, вик фикшу в обновлениях четвертый раз. Так же как и Супер Кота, так же как и Пчелу, <связываю> <связываю> ну и Бражника как бы мы нажимаем трансформируемся и теперь ее стало сильнее обычно ее не так сильно притягивала теперь можно посмотреть что она как бы если натянуть можно прям вот так вот подлететь как бы я могу стоять на месте у меня просто будет пихать а если вот еще с прыжками то я вообще в африку улечу я тестил один раз, там поставил прям на супер скорость и прям чуть не помер. Там я просто не мог остановиться и обстукался, все как камень кинет в стену. Или как блинчики на воде его. Что можно сделать? Вот. Можно открыть. И как бы у вас будет в руке вот такой щит. Но если вы прекратите его зажимать то вам даст обычно ю-йо. Для атаки. Чтобы открыть снова ю <coughs> это вам понадобится вот это. И типа, вас бить не смогут. Но только вы отжимаете, и сразу вам выдается. Ну, от... забирается это и выдается обычно йо-йо. На. <coughs> Еще вроде урон увеличили. Скорость урона. Ай! Так. Да, это работает только на Лиди. Lady... А нет, на это тоже работает. Вот, и тоже выдается Йойо, как бы. Тоже выдается Йойо. И детрансформация, как бы, и все подобное. Так, трансформация. Теперь, чтобы детрансформироваться, надо иметь <coughs> в руке этот Йойо. Но ну, я потом это уберу, пока только так. Как бы, потому что баг один произошел, и чтобы его пофиксить, мне надо было пока сделать так, потому что нет времени пока его фиксить. Но <coughs> в дальнейшем пофикшу. А, пчелу нажимаем, ой, на пчелу нажимаем на G. Слияние. У нас появляется пчела баг, и мы такие хоп-хоп-хоп. Мы такие веном. Вена получили. Вена больше не используем. И супер шанс. Просто отфигарим. <coughs> Свинью просто, пока она обездвижена. Блин, я меч, мечу урон не добавил. <coughs> Надо попить. Наносит меньше, чем один урон. Ну, нет, один урон. Потому что. Ну, один наносит вот и берем в руку как бы э -э волчок нажимаем а что она не хочет а я знаю ладно знаю в чем баг там просто к эффекту одному подключено а этот эффект сейчас не выдался сейчас я гиф <coughs> Um, left. И теперь нажмем. Нет, а чё? Я не помню, к какому оно эффекту привязано. Ладно, оно привязано к эффекту, и можно идти трансформироваться, когда эффект... Uh, да. Ну, к обновлению, но, надеюсь, я пофикшу. Обновление может выйти не 20 числа, потому что если... <coughs> <coughs> Но мне не будет времени Значит то Немного перенесемся дальше Ам, Блин, эффекты остались Убираем эту фигню Дальше Трансформируемся Блин, что мне там привязано на эту клавишу? <coughs> Это понятно Что мне там привязано? На Надел, пусть будет пока чтобы я мог менять хотя бы. Йо-йо. <coughs> так. А, по к вами пока, чтоб к вами ел. Мы делать... Ну, я делать не стал. Потому что если я это сделаю там, то надо будет везде. Вот. Поэтому... Пока делаем так. В следующем, думаю. Может быть, может... <coughs> Нет. Добавлю... Это к суперкоту. Добавлю астра суперкота и айс кота. Плак ледник этого добавлю. И тогда, вот когда добавлю эти два, тогда сделаю, чтобы кормили. А то потом я запутаюсь. Поэтому пока только едим. Мы едим. Ой, становимся такой вот красоткой. И мы... Быстренький у нас <coughs> Мега топовая йо Просто посмотрите какое оно Офигенное Посмотрите просто Реально четкое Это вот Вот сюда кидаем Это я только <coughs> слегка кинул Так здесь эффект был похуже Это вот сюда надо Чем блин о прям посмотрите какое ю-йо Прям очень нехорошее урон 11 и 6 как как в обычном в принципе ее а здесь сила пока не работает добавили просто как слияние для чтобы просто поиграть как бы вот вот поэтому Т трансформация в чат пока не нещаем прячем а, с чем мы там баг исправили? Не помню. Типа баг. А, а говорили. <coughs> а, еще вот кольцом. Почему-то оно здесь. Здесь сразу понятно, типа то, что. Ну раз. И все. Видите, типа одно. Кстати, если скинуть его запретить скидывать <связь> а если, а если я скину кольцо и оно так не пропадает ну ладно ничего страшного так ну что еще ты в принципе было бы большое обновление в том, то, что я бы сделал силу айсбаг, потом добавил бы, чтобы, а кольцам силы, а еще чтобы эти кольца выдавались как бы монарху, но пока, пока ставим шкатулка у нас Доработано. Теперь можно вот так взять, сломать. Как бы она... Ну вот, даже давайте. Это уже как новый, да, будет предмет. Нет, это как старый. Даже вот выкинем. Там, не знаю, вот положим. И вот, как бы все здесь лежит. Мы это <клышь> <клыш> сделали. Теперь можете пользоваться шкатулкой. Спустя... Спустя сколько там обновлений у нас было. Ну, в обновлении 12, потому что там еще фиксы выходили и все такое. Поэтому, вот, ну, такое обновление болезненное. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Фрумикс. Всем удачи и всем пока-пока.